Ассаляму аляйку мурахматуллахи На этом уроке мы продолжаем главу Мансубат Аль-Хамду-Лягирабіль аль-мин ассалату вассаляму Мы с вами проходили. Аль-Мафуль Би Макан. мы прошли. Тамиз. Тамиз. Исмуль Мансуп, то есть это Исм. Он мансуб в состоянии насаб. Муфасир объясняет того, что непонятно из сущностей. Аль-Муфассиру лиман бахама ин бахама, что? Непонятно именно Зават это сущности. Значит, вуаля якуну или накира. Первое условие у Тамиза чтобы он был только накира, в неопределенном состоянии, в неопределенном состоянии. То есть, алифлям там не будет уже. Или присоединенный к какому-нибудь маарифа. Значит, он должен быть на кира, в неопределенном состоянии. И он будет только в кон всегда в конце предложения. Когда заканчивается предложение, он именно вот там. То есть, я сегодня купил 20 арбузов. Арбузов. Вот это тамиз называется. Давайте посмотрим примеры. И не райту ахада ашара каукаба, Юсуф говорит своему папе, я видел 11 звезд, ахада ашара каукабан, каукабан в данном случае будет накера, и потом в конце предложения он приходит, после числового, после числового он пришел каукабан, значит здесь каукаб, здесь мансуб, видите фатха у него, видная даже явная фатха. Поистине я видел 11 звезд. Я видел их, которые. Они мне поклоняются, саджда делают. Так, хорошо, давайте посмотрим другой пример. Поистине, количество месяцев у Аллаха Субхана таля. Иснаашара, Шахрон. 12 месяцев. 12 месяцев, смотрите. Иснаашара, Шахрон. Поистине, количество месяцев у Всевышнего Аллаха, Спанатоля. 12 месяцев. шагран в данном случае, будет Тамиз. Это Тамиз. Дальше давайте посмотрим. Посадбабаба Зайду на Аракан. Облился Зайд чем? Чем? Вот он облился зейд. водой, может быть, или еще чем-то там, молоком, может быть, маслом облился. А здесь аракан. Аракан. Аракан это потом. Потом. потом. Так. Тыптунафсан. Да, я приукрасился душе, душ, душою. Я приукрасился душою, душевно. Тыптунафсан. Следующее. Малек Тутисрина Наджатан. Я приобрел 90 Наджа овцы. Так. И второй Айшрина Гуляман. Я купил 20 Гулямов, 20 рабов. Ну, это дав в давние древние времена было-то, конечно, такое. Сейчас такого не увидишь. Айшрина Гуляман. Я купил 20 рабов. Дальше. Зайдун Акрама Минка. Зайд, смотрите, вот здесь тоже какой-то мисс интересный. Зайд, акрамаминка, он более почетный, более щедрый, чем ты в отце. Акрамаминка Абан. Как все-таки арабский язык глубокий, красивый и прям красноречивый. Зайдун Акрамаминка Абан. Вот здесь Абан значит будет у нас тамис. Отцом, то есть он. Отцом более такой почетный, да? И второй ротлян зайтан. Я купил ротль. Ротль – это мера объема. Ротль. Вот, например, ведро. У нас там ведро, у них ротль. Я купил ротль зайтан. Зайт – это масло. Понятно, да? Значит, зайтан, абан, гуляман, наджатан, аракан, нафсан, шахран, каукабан. Это все будет тамис. Это все будет тамис. Альмустасна, альмустасна, Исключение. Исключение. Хуруфу листисна. Их восемь. сама нету. Должны вы запомнить. сама нету. Букв. исключения. То есть мы говорили, когда ля-Иляха-Иля-Ллах. Илля. Это хуруфу сна. Их восемь. Давайте посмотрим, какие это. Илля. Может быть. Гайру. Часто встречается. Сива. Тоже встречается. Сува. Тоже встречается саваун. Тоже бывает халя, ада, хаша. Вот это все хуруфули стесна. Хуруфу стесна. Например, джааль кому илля зайдан. Пришел народ, кроме зайда. Илля зайдан. Значит, после него зайдан. Илля. Самое главное, вы запомните, вот что хуруфули стесна бывает 8. Но у каждой из них есть свои функции, есть свои функции, о которых уже нужно разбирать отдельный урок в шархе, уже заходить в шарх. Самое главное, вы должны просто понять. Хуруфулисть сна илла сува сава ада хаша. Дальше. Наджахат тала амиду амиран. Приуспели ученики, кроме амира, кроме амира. То есть Амер не преуспел, значит, провалился на, на экзамене или на зачете. Дальше, Ком аль-кому, или встал народ, кроме Зайда, Встали все, кроме Зайда, да? И еще последнее, марайту или алиен. Я не увидел никого, кроме али. Марайту или алиен. Я не увидел никого, кроме али. Понятно, да? Айту или алиен. Значит, вот это или, или, или, или, это одна из букв из тисна. После нее приходит муста сна. И она будет в состоянии нас. Зайдан, Амиран, Зайдан, Алиен. Понятно, да? Исмуля. Исмуля. Вот продолжение ля и ляга и как мы говорили. Значит, ля. Танцебун накерат. То есть, накера они в состоянии нас делают. Бигойри танвинин. Вот мы же говорим ля и Видите, ля и «Ляга». накира Накера. В неопределенном состоянии. Иля. И без танвина. Без танвина, смотрите. По правилу должно быть танвин тут. Потому что алифляма нету. Как так вообще? Удивительно, да? То есть могут быть слова, значит они и без танвина, и без алифляма. Могут, видите? Если это и исымля. Так. Значит, ля иляга иллаху это «Ля». а исламу будет иля. Дальше стесна идет иля, вот как мы приходили мустасна. Аллаху ля узуль джаляля Здесь мы заходим марфуаты. Наша самая задача мансубаты иля. Давайте еще к посмотрим. И да башарати накерата валямит а ля. То есть а еще одно должно быть еще одно важное. Важное замечание, важное замечание, вернее два. И да, башарат аннакерата. И то есть, если она за накерой сразу вот идет, ля или ага. То есть ничего в центре между ними нету. Бывает добавляется какое-то слово, да. То есть разделяется между ними, раздел появляется. А здесь должно быть конкретно они вместе идут друг за другом. У алямта такеррарля и не повторяется ля понятно да бывают предложения когда например ля амран Фиддари, валя мухаммадан то есть там два раза ля нету мухаммада ля", нету амра в доме и нету мухаммада видите два раза ля а здесь условие должно быть что ля должно быть вместе с Исмом, ничего между ними не должно быть и не должно оно повторяться в предложении. То есть, оно два раза не должно упоминаться. Это понятно. Ля роджуля Фидари, Смотрите, нет мужчины в доме. У нас, кстати, на ботах, в бот арабского языка, у нас там есть аудиоразбор. Аджруми аудио. Ну, там придется, конечно, сидеть уже, смотреть текст просто и аудио слушать. То есть, вот такого нету визуального, нету разбора. Ну, дай Аллах, дай Аллах, дай Аллах, чтобы это все было. Так, ля Роджуля Фиддари, дальше. Правило дополнения к ля. Знай, что ля, она отрицает род, какой-то род. ля Роджуля. И она делает, амель инна, она делает как инна, мы же с вами инна изучали, инна Роджулян, то есть она фатху делает на исм инна, а хабар он делает э, дамму. Она то же самое делает. То есть, он насып на Исом делает произношение или Махаль. То есть, когда там ты не увидишь, например, вот здесь Фиддари, вот это Хабар же. Вот это же Фиддари в Хабар. То есть, ты не можешь сказать, что вот на этом слове, в доме, в доме, здесь Махаль называется. То есть, Фимахаль. Фимахаль. Рафа, например, мы говорим. Лявзан, то есть видно, очевидно, ты видишь, что произносится все это. Либо оно скрытно, потому что там из нескольких слов. Из нескольких слов состоит хабар. Хабар не один. уль хабар, и он, вот это ля, она на хабар делает рафа. То есть запомните, что ля, она как инна, и все. ля как инна. И вот здесь тоже ля и ляга или лаху. Видите как? Здесь Иля, именно он сделал насып. Поставил его в насып. Значит, теперь вы не будете ошибаться уже. Ля Роджуля. Ля, ля он роджу, не скажешь. Ля роджуля. Ля, ля роджуля фи, Фи аль альмунада, аль мунаада. аль мунаада, это из мансубат. Смотрите, аль мунаада, это из мансубат. Мансубаты. а Мунада. Частица не да, это а звательная частица, му надо Мы говорим му Мунада, Мунада, Мунада, надо Она говорит, ее много, ее пять. Это уже когда шарф, когда шарф изучаете, там пять. Но я привел здесь три. Почему? Объясняю. Потому что первые два не делают, они не делают нас, они делают там другой характер Понятно, да? А нас, так как нас интересует именно Мансубат, то я оставил три. Те, которые, где ты видишь явную Фатху. Явный насып. Значит, Накира Гайру Максуда, Альмудов и Альмушапах Бельмудов. По нашей тактике, просто я вам должен был привести побольше примеров, но я вам именно из шарха взял уже некоторые какие-то моменты. Из шарха добавил. То есть, Накира, Накира вы знаете уже в неопределенном состоянии, когда имя гайру Максуда. И когда ты не, конкретно не обращаешься ты к кого-то, не имеешь им в виду кого-то, на Гайрум отсюда. Пример. Смотрите. Я гафелен. Я гафелен. То есть я обращаюсь. О, небрежный, я не говорю кому-то определенно. Я не, не говорю кому-то, эй, ты гафель. Или ты такой-то лентяй. А я в общем. Например, я сижу, например, перед аудиторией, и там 20 человек. И кто-то там сидит, ворон считает. Да? Или в носу ковыряется, или еще что-то делает там. Ну, отвлекся. И я тут говорю, в общем, на всю аудиторию, я говорю, но чтобы все услышали, и чтобы человек, который отвлекся, может быть, там вообще 10 человек, может быть, отвлеклось. Кто-то в телефоне, кто-то в WhatsApp, кто-то еще где-то, кто-то еще чем-то занимается, непонятно, кто-то спит. И я говорю, я афилен. Танаба. Танаба. Будь внимателен. Танаба. То есть, это... Накера я обратился, накера сделал. В неопределенном состоянии. И не имею в виду кого-то конкретного. Вот это называется Гайру Максу, да? Не иметь кого-то конкретно Конкретизировать нет. Он небрежный. Будь внимателен. Мудов. Мудов, мы с вами уже, я Абдаллахи, я Абдаллахи, я Абдаллахи. А если бы, если бы, я просто сказал, я Абду, например, имя Ляв джаляля, если бы убрали, например, то я абду было бы. Я абду. Я раджулю. То есть, когда я обращаюсь к кому-то, уже конкретно, вот, это уже максуд. Вот это максуд называется. Максат уже, мой цель уже. Объект моего внимания, да? А вот это гайру максуд. Не имею в виду какого-то конкретного лица. А здесь я обращаюсь к кому-то, например, я абду говорю, когда, то будет уже на дамму заканчиваться. Вот это из той категории, когда му надо. я же говорил вам, пять их видов. Их пять видов. И вот два я убрал, потому что там дамму. Но это не подходит к нашему разделу. Это не подходит к нашему разделу. А когда уже ты здесь делаешь мудов мудов филей, то есть присоединяешь одно к другому, о, раб кого? Аллаха. Вот в данном случае здесь уже Срабатывает правило мунады, что оно становится мансуб, что слово абду ты уже не будешь читать я абду, а будешь читать я абда на фатху. Это правильное, правильное грамматическое слово уже будет. Дальше давайте посмотрим. Я Хамидан фиалюгу. Здесь уже ошиб мужаббахбель мудов. Он говорит, он вроде бы и мудов. Но он похож на мудов. Здесь уже, о, то, чье, чье дело похвально. Я Хамидан Феолего. О, то, о, тот, чье похвально действие. Хамидан. Я Хафиландар Сагу. О, тот, который выучил свой урок. Я мухиббан лилхайри, о любящий творить благие поступки. Ага, видите? Мухиббан лилхайри, красноречие. Мухайббан хафидан хамидан. Здесь у нас все мушаббах бельмудов, то есть похожее на мудов, но оно все равно заходит в категорию мунады именно из главы мансубатов. Все понятно, все понятно. Более подробного изучения будете проходить уже на шархах, на шархи. На Аджрумию, на Аджрумию, шархов много. Но, я еще раз повторяюсь, лучше понемножку, понемножку, понемножку проходить постепенно. И тогда ты все будешь понимать и схватывать.